Здравствуйте, лыжи тесты. Вот такие мне лыжи, ну вы видели в титрах, я не видел, я не знаю, что это. За лыжи очень для меня необычные по ощущениям и немножко странные такие, немножко странные. У них а, загвоздка в том, что с одной стороны вроде у меня претензий к ним нет, у них все нормально, они едут, все даже в общем-то более-менее в рамках, очень в рамках. Но как бы вот нет у меня к ним доверия. Оно не образовалось за тот проезд, который я на них ехал. Мы с ними как-то вот не нашли друг друга. О, как это понять, да? То есть вот ну, сложно достаточно объяснить, но ситуация в следующем. Вот вроде у них и короткий поворот есть, и длинный поворот есть, и вроде как бы они стабильные. И даже вот по льду я на них проехал, хотя я не могу сказать, что вот у меня было на них доверие. Так что отпустить себя на льду и дать им джазу там, и проверить их реально там. А, в рабочем режиме но при этом у них вот они едут едут нормально по анонгу что-то раз провалится куда-то при том на ровном месте вот едут едут нормально вдруг что-то раз чем-то зацепились за что-то при том вот непонятно за что склон вельвет вот не дай бог наверное там вот немножко подразвиться там или как-то мерзлому какому-то оказался или там какому-то кривому может быть конечно там я не знаю как как-то я может не прикатался я не, не спорю вот такой момент есть и в рамках Правильного теста у меня только один спуск на них. Все. Но ну, я знаю точно, что есть масса лыж, которые за этот один спуск сформировали все доверие и втер, втерлись доверие, скажем так. И мне на них было кайфово зажигательно. На этих лыжах мне было действительно тоже зажигательно. Но я не, не смог себя на них заставить отпуститься. И дальше, как бы, карик, джазу, как бы мне, может быть, это хотелось. При этом в лыжах есть очень приятная какая-то слаумная композиция, славный какой-то характер они очень так достаточно хорошо выпуляют но для этого их надо подзажать но не надо в принципе усердствовать что тоже мне в них понравилось их не надо пережимать то есть так подзажал они уже тебя выстреливают мне они особенно понравились наверное больше на крутом участке чем на пологом потому что в общем-то у них короткий поворот как мне показалось поинтересней и вот вот зажимать их в короткий контролируемый маневренный радиус на крутике повеселее потому что они выдают и отстреливают и хватки и контов им хватает. Оценки по им действительно хорошие. Посмотрим, какое место займут в итоге. Не знаю пока. Вот. Могу, в принципе, рекомендовать тем, кто вот не мочит совсем вот мочилово. С другой стороны, лыжи новичкового класса. В общем, да, новичкам я их смело могу рекомендовать. Очень такие они порадуют. Очень хорошие, позволят прогрессировать. И в карвинге, и не в карвинге, в общем-то, можно брать смело. Потому что все вот то, что я им сейчас их поругал, это все находится где-то там, вот, за пределами новичкового катания. То есть это все, в принципе, там вот. Там, где, в принципе, они не, не должны работать. Это, в общем-то, не слаломная лыжа, не спортивная. Поэтому, как бы, и ждать от них какого-то пулева наверное, и не стоит. Вот. Больше, в общем-то, ничего не скажу про них на сайте. Может быть, напишу что-то подробнее, когда проанализирую. Вот. Чтобы не пропустить, подписывайтесь в соцсетях, на канал. Заходите чаще на сайт. Вопросы на форуме. Пока.